Привет, это проект Степ. На экраны вышел сериал «Лучше, чем люди». Сегодня поговорим об актерах, которые исполняют главные роли. А это Кирилл Киара и Паулина Андреева. Кирилл родился в Эстонии 24 февраля 1975 года. Родители не тяготели к актерскому мастерству. Отец – капитан дальнего плавания, а мать – воспитатель. А вот старший брат получил титул заслуженного артиста Эстонии. В театральную студию юноша пошел с меркантильной целью стать более коммуникабельным, поставить речь, что пригодилось бы в дальнейшем. Помимо этого, он уже посещал секцию восточных единоборств. Популярным стал в 2013 году после выхода фильма «Ньюхач». Фильм про человека, имеющего суперспособности, был принят российскими зрителями. Киару получил номинацию на профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино. Персонаж Кирилла был противоположен актеру, но после съемок артист даже сменил стиль одежды и начал внимательно следить за запахами. Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года. Семья не актерская, отношение к искусству не имеет. Училась в гимназии номер 24 имени Крылова на Васильевском острове. Занималась танцами. После школы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Проучилась два года и уехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ. Отец артистки Олег Владимирович ведет собственную предпринимательскую деятельность, а мать Мария Федоровна занимается ландшафтным дизайном и управляет строительной фирмой. После окончания школы Паулина поступает на факультет журналистики, но понимает, что это не для нее. Сдав документы в театральный вузы страны, Андреева успевает готовиться к новым экзаменам, сдать сессию на факультете журналистики. Ее принимает в школу-студию МХАТ на курса романа и казака Дмитрия Брусникина. Сериал «Отепель» приносит славу. Образ ресторана и певицы Дина покоряет множество сердец. После выхода на экраны песня Екатерина стала настоящим хитом. Это был Степ, Подписывайся на наш канал.